Милецкая школа 2 Фалис 2 Семья Геродот называет финикийцев предками Фалиса, и было бы интересно найти у самых истоков греческой философии семитскую кровь. Но Диоген, цитируя это, справедливо добавляет, что большинство писателей изображают его как милица из знатной семьи. Отца Фалиса звали Иксомей — исконно корейское имя. Что не так уж необычно для гражданина Милета. Мать философа носила греческое имя Клебулина. Диаген раскрывает финикийские корни родителей Фалиса, фраза и потомки Кадмы и Агенра. предположил, что недоразумение возникло из-за того, что предки Фалиса были кадмейцами из Беотии, которые, как говорит в другом месте Геродот, переселились вместе с инистскими колонистами. Конечно. Кадм в греческой мифологии был сыном Агенора, царя Атира, откуда он пришел в Беотию и основал город Фивы. 3. Традиционный образ При всей неустойчивости традиционного списка семи мудрецов, которые в дошедших до нас источниках восходят к Платону, имя Фалиса встречается в нем неизменно, и он часто считается главным мудрецом. Это предало Фалису своего рода идеальный образ мудреца, и многие действия и высказывания, которые в народном сознании связывались с ЦП, приписывались ему как нечто само собой разумеющееся. Все свидетельства такого рода следует считать домыслами, тем не менее они представляют определенный интерес, так как, по крайней мере, показывают, каким видели фалиса сами греки. У него была репутация умелого государственного деятеля. Геродот хвалит Фалиса за мудрый совет, который тот дал перед лицом персидской угрозы. Ионийские города должны объединиться в федерацию, создав общий центр управления в Теосии, а Адиаген рассказывает историю, как Фалис отговорил Милет от заключения союза с Крезом. Плутарх сохранил традицию о том, что Фалис занимался торговлей, а Геродот рассказывает историю, в которую сам не верит что Фалис отвел течение реки Галис, чтобы помочь переправиться к резу его армии, и тем самым показал свое инженерное искусство. Наблюдение Фалиса, что «малая медведица» является лучшим ориентиром для определения Северного полюса, чем большая, о котором упоминает Калимах, указывает на практический интерес милецкого философа к навигации. «Финикийца, — говорит Калимах, — плавали Ориентируясь на малую медведицу, в то время как греки, согласно ратуя видео, использовали большую медведицу. Подобным же образом сообщают, что Фалис применял на практике свои познания в геометрии, измеряя пирамиды и вычисляя расстояние до кораблей в море. Из всего этого вырисовывается впечатляющая картина практического гении человека действия. Несомненно, во всех этих рассказах есть доля истины. В те времена звания «мудрец» удостаивались за практическую мудрость, пример тому — Солон. Сходным образом представлен в традиции последователь Фалеса Анаксимандр. Тем не менее, раз в народном сознании Фалес приобрел репутацию идеального ученого, нет сомнения, что история о нем слагались или отбирались в соответствии с тем представлением о характере философа, который хотел донести до читателя конкретный автор. Сразу после рассказа о том, как Фалис сорвал союз смелицев с Крэзом, Диоген говорит, что Гераклит Пантийский, ученик Платона, вложил в уста Фалиса, в своем диалоге, слова, что тот жил в уединении и сторонился общественной деятельности. Самые забавные примеры взаимоисключающей пропаганды представляют собой история маслодавильных и о падении в колодец. Первую рассказывает Аристотель, и суть ее состоит в том, что посредством своих познаний в метеорологии Фалис смог еще зимой предсказать невиданный урожай маслин в предстоящем сезоне. Соответственно, он внес небольшой залог за аренду маслодавилин в Милете на Нахиосий, а когда Маслина созрели, смог назначить собственную цену за субарендум масла Давилин, так как они всем сразу же понадобились. Этим Фалис продемонстрировал, что философы могут легко заработать большие деньги, если захотят, но это не является их целью. Вся эта история, как пишет Аристотель, была связана с тем, что Фалис захотел ответить людям, упрекавшим его в бедности. Такие упреки подразумевали, что философия лишена практической пользы. Для критического ума Аристотеля эта история представлялась неправдоподобной, на самом деле она была распространенной коммерческой ловкой, но люди связали ее с Фалисом вследствие его мудрости. Вместе с тем, Платон в те-тете желает показать, что философия выше практических соображений что именно в отсутствии у нее какого-либо прикладного оттенка заключается ее высшее величие. Поэтому Платон ничего не говорит о масла довильних, а вместо этого рассказывает, как Фалис, погруженный в наблюдение за звездами, упал в колодец. За это его осмеяла дерзкая служанка, сказавшая, что он пытается выяснить, что происходит на небе, тогда как не видит даже того, что у него под ногами. Тенденция отбирать подходящее свидетельство сохраняется до сих пор, и современный ученый, желая показать, что милицы были не отшельниками, погруженными в размышления об отвлеченных предметах, но деятельными практиками. В этом он, вероятно, прав, пересказывает историю о насладовильнях как типичную для репутации Фалиса, но ни слова не говорит о колодце. 4. Математика. По общему мнению, в области математики Фалис принес в Грецию геометрию, с которой познакомился во время своих путешествий в Египет, а затем развил ее самостоятельно. Конкретно ему приписывают следующие теоремы 1 — круг делится пополам своим диаметром. 2 — углы у основания равнобедренного треугольника равны. 3 — если две прямые пересекаются, то противоположные углы равны. 4. Угол, вписанный в полукруг, прямой. 5. Треугольник определяется по его основанию углам, прилегающим к основанию. Теоремы 1, 3 и 5 приписываются Фалису Преклам, чьим источником был Евдем. Теорему 4. Фактически, форме он был первым. Кто вписал прямоугольный треугольник в круг, приводит диаген, цитируя Памфилу компилятора первом веке нашей эры. Оценить подлинный объем достижений Фалеса невозможно. Искушение связать те или иные открытия с общепризнанными мудрецами было в древности весьма сильным. Предание гласит, что, когда Фалес открыл Теорему 4, то принес в жертву быка, точно так же, как, по утверждениям, это сделал Пифагор, когда доказал Теорему теперь обычно носящую его имя. Теорема 5 связана с практическим искусством определения расстояния от корабля до берега. Однако, как указывал Бернет-1, эта задача, как и вычисление высоты пирамиды по длине ее тени, которая также ставит в заслугу Флесу, может быть решена с помощью эмпирического правила, без какого-либо понимания связанных с ним геометрических предложений. Всегда следует помнить, что, даже если, согласно безупречным свидетельствам античных авторов, Фалес доказал ту или иную теорему, слово доказательство имеет смысл только в соотношении с историческим контекстом 2. Поскольку ни авторы дошедших до нас текстов, ни даже их источники не обладали письменными сведениями о каком-либо из доказательств Фалиса, они легко могли придать им то значение которым доказательства обладало в их время. Тем не менее, при всей неопределенности в деталях, у нас есть основания утверждать, есть некоторая истина в передаваемой проклом традиции о том, что Фалис, помимо знания, приобретенного им в Египте, которое, как мы знаем, сводилось к решению практических задач в землемерии, и сам открыл. В ней много и во многом указало основание последователям, представив одну более общим образом, кавал а другое более наглядным. Способность греков к обобщению, к выведению всеобщих законов из частных случаев, формы из материи. Уже начинала приносить свои плоды. 5. Вода как арчи. Единство всех вещей. Это склонность обобщать отбрасывать индивидуальные случай и выявлять всеобщее и постоянное, в своей крайней форме проявилось в утверждении, которое, по общему мнению, и позволяет в лесу претендовать на славу основателя философии, имеется в виду утверждение, что первоначало всего вода. Это утверждение дошло до нас прежде всего от Аристотеля. И сомнительно, чтобы та частота, с которой оно впоследствии встречается, никак не была связана с авторитетом последнего. Поэтому мы должны тщательно рассмотреть это утверждение в том контексте, в котором его приводит Аристотель. Прежде всего он сообщает нам, что это говорится о Фалисе. По поводу того, оставил ли Фалис какие-либо письменные труды, мы можем полагаться лишь на слова писателей, живших позже Аристотеля, а они расходятся один. Кажется невероятным чтобы Фалис ничего не записывал, и, разумеется, слово издавать мало что значило в его времена. Но, по крайней мере, путаницы у позднейших авторов и свидетельства самого Аристотеля делают очевидным, что его времени, а возможно, и за долго до его, сочинения Фалиса не были доступны. Аристотель никак не знал причин, побудивших Фалиса сделать свое утверждение. И когда он приписывает Фолису возможную линию рассуждений, то не скрывает, что это его собственная догадка искренность и осторожность, с которыми Аристотель приводит любое суждение Фалисе, убедительны, и мы можем доверять ему, когда он проводит различия между тем, что нашел в источниках, и его собственными умозаключениями. Передавая то, что он читал или слышал, Аристотель говорит утверждают, что Фалис заявил, говорят, что он сказал, из того, что записано. От государства впечатление, что он считал, к своим собственным предположениям он добавляет. Возможно, после такого долгого вступления, давайте рассмотрим пассаж, в котором Аристотель вводит первоначало Фалиса. Так вот, большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала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 что он вообще становится, когда становится прекрасным или образованным, или что он погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остается субстрат, сам Сократ. Точно так же, говорят они, не возникает и не исчезает все остальное, ибо должна быть некая природа, или одна или больше одной, откуда возникает все остальное, в то время как сама она сохраняется. Относительно количества и вида такого начала не все учили одинаково. Фалис, основатель такого рода философии, утверждал, что начало — вода, потому он и заявлял, что Земля находится на воде, к этому предположению он, быть, может, пришел, видя, что пища всех существ влажна и что само тепло возникает из влаги и ей живет, а то, из чего все возникает, — это и есть начало всего еще одной причиной его предположения было то, что семена всего по природе влажные, а начало природы влажного — вода. Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие за долго до нынешнего поколения и первые писавшие о богах, держались именно таких взглядов на природу, Океаны и Тефиду они считали творцами возникновения. А боги, по их мнению, клялись водой, названный самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитаемые, древнейшие, а то, чем клянуться, — наиболее почитаемые. Но действительно ли это мнение о природе исконное и древнее? Это, может быть, и недостоверно. Во всяком случае, о Фолисе говорят, что он именно так высказался о первой причине, что касается Гепона, то его, пожалуй, не всякий. Согласиться поставить рядом с этими философами ввиду скудость его мыслей. В этом, самом раннем, изложении космологические взгляды Фалис уже сформулированы в развитых терминах философии последующих веков. Никто из ранних ионийцев не выражал свои взгляды в терминах субстанции и атрибута, становления в абсолютном смысле как противоположного относительному или субстрата элемента. К этим различиям, ставшим теперь частью обычной речи, философы пришли лишь после чрезвычайно усердного логического анализа, предпринятого Платоном, и на его основе Аристотель разработал специальную терминологию. Здесь требуется большая осторожность, но, несмотря на тесную взаимосвязь между языком и мыслью, из нее не обязательно следует что Аристотель совершенно неверно представляет взгляды ранних мыслителей один. Мысли Анаксимандры и Анаксимена известны нам больше, и если мы обоснованно считаем всех трех милицев представителями непрерывного движения, начало которому положил фалис, то можем с уверенностью назвать их первыми натурфилософами, подразумевая под этим, что они были первыми, кто попытался на рациональной основе упростить действительность, что являлось предметом поисков человеческого ума во все времена. Вот как это выразил современный исследователь научного метода, не упоминая специально греков, как представляется, в уме человека существует глубоко укорененная тенденция искать нечто, что сохраняется несмотря на все изменения в результате желания объяснить, как представляется можно удовлетворить лишь открытием, что то, что кажется новым иным, существовало здесь все время. Отсюда поиск лежащий в основе отличительной черты неизменной субстанции, которая сохраняется несмотря на качественные изменения, и в терминах, которые эти изменения можно объяснить. Эта тенденция началась не с Аристотеля. Она ясна, видна и в религиозных и в философских объяснениях мира как заметил профессор Броут, внесение в мир. Единство и упорядоченности апеллируют к эстетическим чувствам человека не меньше, чем к его рациональным интересам, когда это стремление достигает своих крайних пределов, то ведет к представлению, что существует один и только один вид материи. Естественно, что первое философское упрощение должно было быть также самым радикальным существовало побуждение к упрощению, а мысль еще недостаточно продвинулась, чтобы принять во внимание трудности, с которыми оно связано. Отсюда снисходительность, с которой Аристотель относился к, как ему, казалось, смутным и неумелым попыткам самых первых философов. Хотя термины «субстрат» и «элемент» не были известными лицам, Аристотель использует другое слово «арчи» чтобы описать их первичную субстанцию, независимо от того, употребляли сами милицета. Слово в данном значении или нет, в их время оно было обычным и вполне доступным их пониманию в двух основных смыслах. А. Отправная точка или начало. П. Порождающая причина. В этом смысле оно широко. Используется у Гомера. И когда в переводах Аристотеля его передают как? Перво начало, это вполне адекватно по всей вероятности, хотя это и подвергает сомнению. Младший современный Кфалис Анаксимандр уже использовал арчи в смысле первичной субстанции. Этот удачный термин, как можно полагать, выражает в милецкой мысли двойной смысл. Он означает, во-первых, изначальное состояние, из которого развивался многообразный мир, а во-вторых, Неизменную основу его бытия, или, как назвал бы ее Аристотель, субстрат, все вещи когда-то были водой, если Арчи, вода, а для философа все вещи по-прежнему суть вода, поскольку, несмотря на изменения, которые она претерпевала, она остается той же самой субстанцией, арчи, или посис, принципом или неизменным составом, на всем протяжении этих изменений ибо на самом деле никакой другой нет один, поскольку Аристотель в особенности настаивает на различии между первыми философами, которые верили в существование единой арчи всех вещей, и теми, кто считал, что существует более чем одна арча. стоит упомянуть, что это различие появилось еще до времени Аристотеля и потому не является просто следствием его собственной произвольной классификации. Автор гиппократовского трактата о природе человека, написанного, вероятно, около 400 года до нашей эры, высмеивает недоказуемые теории философов, не связанных с медициной, которые считают, что человек состоит из воздуха, огня, воды, земли или чего-то еще, что в нем нельзя ясно различить. Они, говорят, продолжает автор трактата, что то, что есть есть одно, и что оно является единым и всем, но в наименованиях они не согласны. Один из них утверждает, что это единое целое есть воздух, другой — что огонь, третий — вода, а иной — земля, при этом всякий, доказывает свою речь свидетельствами и доводами, не имеющими равно никакого значения. 6. МИФИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ Исследователи от Аристотеля до наших дней строят различные предположения, почему Фалис остановил свой выбор на воде как нарчи. Возможные причины такого выбора можно разделить на мифологические и рациональные. Кроме того, у тех, кто считает, что на Фалеса, возможно неосознанно, повлияли мифологические представления общества, в котором он родился и вырос. Есть выбор между восточной и греческой мифологиями. Некоторые указывают на то несомненное обстоятельство, что Фалис жил в стране, знакомой с вавилонскими и с египетскими идеями. И, согласно единодушной традиции, сам посетил Египет. В обеих этих цивилизациях вода играла первостепенную роль, что отразилось в их мифологиях. Обе были речными культурами. Одна основывалась на двух реках Месопотамии, а другая в своей жизни полностью зависела от ежегодных разливов Нила. Египетские жрецы хвастались, что не только Фалис, но и Гомер научились у Египта называть воду началом всех вещей. Каждый год Нил затоплял узкую полоску обработываемой земли по своим берегам и, отливая, оставлял слой невероятно плодородного ила в котором чрезвычайно быстро развивалась новая жизнь. Тем, кто теснился по этим узким полоскам земли, было легко поверить, что вся жизнь возникает в первую очередь из воды. Сама земля возникла из Нун, предначальных вод, которые, как говорит Фалис, все еще где-то под ней они также окружают землю, подобно Гомеровскому океану. В начале воды покрывали все, но постепенно убывали пока не появился небольшой холмик, который стал местопребыванием первоначальной жизни. На этом холмике впервые появился Бог-творец среди египетских крестьян до сих пор верование, что плодородная тина, оставляемая Нилом после его ежегодных разливов, действительно несет в себе силу, порождающую жизнь, и это представление о самопроизвольном зарождении жизни из и Валитина вскоре встретятся на Муаноксимандра. В пассаже, который мы уже цитировали, Аристотель приписывает Фалису идею, что Земля плавает по водам, а сочинение «О небе» рассматривает эту точку зрения более подробно. Другие полагают, что «Земля» лежит на воде. Это самая древняя теория, которая до нас дошла, говорят, ее выставил Фалис Милецкий. Она гласит что Земля остается неподвижной потому, что плавает, как дерево или какое-нибудь другое подобное вещество, ни одному из которых не свойственно по природе покоиться на воздухе, а на воде — свойственно. Вавилонская космология -Ума Элиш, восходящая, возможно, к середине второго тысячелетия до н.э., рисует подобную же картину. Верховенство воды Я цитирую из книги Т. Якоб Сина в преддверии философии описания творения в месопотамской мифологии. Вообще, указанная работа блестяще излагает египетские месопотамские идеи для неспециалиста. Процитировав текст, автор продолжает, это описание рисует древнейшие состояния Вселенной в виде водного хаоса. Хаос состоял из трех сплетенных, вместе элементов, апсу, Представляющего пресные воды Тиамат, представляющий море и муму, которого пока нельзя с уверенностью отождествить, но который, вероятно, олицетворяет гряды облаков и тумана. Эти три типа воды были смешаны в огромную неопределенную массу. Не возникало даже мысли о небе вверху и о твердой земле внизу. Все было водой. Еще не было даже болота, не тем более островка, и еще не было богов. Это изначально недифференцированное состояние продолжается, как и у Гесеода, целым рядом генеалогий богов. Амат оказывается мужским и женским. Началами, которые могут соединяться и производить потомство. Подобные истории широко распространены на Ближнем Востоке вместе с рассказами о больших потопах, обычном явлении в Месопотамии которые ее обитатели часто узнавали по собственному горькому опыту. Как это было с жителями Ирака в 1954 года, посредством которых всепроникающая вода стремилась вернуть себе то, что когда-то ей принадлежало, достаточно лишь вспомнить еврейскую космогонию с ее словами о Духе Божьем, носящимся над водами, и рассказом о водах под небесами и водах над Твердью Небесной. Аумстит. Историк Персии, зашел так далеко, что сказал, Фалиса, это просто первоначальный туман, знакомый нам по библейской истории об Адемском саде». Параллели с греческой мифологией, как мы уже видели, были очевидны и самому Аристотелю. Когда он говорит об океане Тифиде, то имеет в виду две строки Илиады, 14. Строка 201 гласит. Бессмертных Отца Океана и Матери Тефиды строка 246 «Океана, от коего все родилось Океан находился у отдаленнейших пределов Земли, его великое течение само собой обращалось назад, окружая всю Землю — он был источником всех рек, морей, ручьев и колодцев. О том, что Океан существовал раньше Земли и Небес и был началом всех вещей, не говорится, но Гомер не интересовался космогонией и, вероятно, брал из более ранних мифов только то, что желал. Но, по крайней мере, в океане Тифиди мы находим мужское и женское начало воды, которое является прародителями богов. Параллель с абсультями достаточно впечатляющая. Сам греческий миф может быть отражением восточного. Однако те греческие мифографы, которые интересовались космогонией, Хотя и наделяли Океан высоким положением относительно других богов, кажется, не отводили ему места у самых истоков мироздания. Для Гесиода он, подобно Мурипонту, сын Гея Эфира, не существует также веских свидетельств, что водное начало шло первым в ранних орфических тягонях. Рассуждения по поводу возможного источника идеи фаллиса оправданы интересом к этому предмету. Но следует подчеркнуть, что все эти предложения носят гипотетический характер. Последние справедливые в отношении рациональных объяснений, которые последуют далее. 7. Рациональные объяснения Первым объяснением такого отношения к воде, которое, скорее всего, придет на ум современному человеку, будет то, что вода является единственной субстанцией, Изменения которые в соответствии с ее температурой в твердо, жидкое и газообразное состояние мы можем реально наблюдать, не прибегая ни к каким экспериментам, неизвестным во времена Фалиса. Этим не объясняют выбор фалису некоторые современные ученые, например Бернет. Но подобное объяснение не пришло в голову Аристотелю, и хотя он, подобно нам, строил предположение, он, возможно, ближе подошел к пониманию Хадамесля своего ионийского предшественника. Аристотелю представлялось наиболее вероятным, что в сознании Фалиса вода связывалась с идеей жизни. Поэтому Аристотель отмечает, что пища и семя всегда содержат в себе влагу и что само тепло жизни — это влажное тепло. Древний мир в большей степени, чем современный, настаивал на связи между теплым и жизнью животных. Очевидно из опыта, как насущной с Сам Аристотель в другом месте. Говорит о жизненном тепле, и ясно, что это также влажное или сырое тепло, источник которого кровь. Во время смерти одновременно происходят две вещи: тело становится холодным и высыхает. Слово "имрод" несомненно, благодаря этим ассоциациям в умах греков весьма многозначно. И для него невозможно подобрать какое-либо одно английское соответствие. Вероятно, влажный, но это значение едва ли подойдет, когда Феокрит применяет уебок по отношению к гибкости лука, когда Платон описывает тем же самым словом ирота, бога любви и порождения, или прибегает к нему, когда говорит о гибких конечностях юноши в противоположность жесткости старика. Пиндар прилагает это слово к спине орла в к стопам танцоров, ксенофонт, к ногам быстрого коня. Бернет, с ним соглашается Рос, называет рассуждения, которые Аристотель приписывает здесь в лесу, физиологическими, и предполагает, что он, вероятно, перенес на более раннего мыслителя то, что было верным в отношении Гипона, которого Аристотель мельком упоминает в том же самом пассаже как слишком тривиального мыслителя, чтобы быть достойным рассмотрения 2. Вводить при обсуждении этого древнего периода современные разграничения по отраслям науки, таким как физиология и метеорология, серьезный анахронизм 3. Мысль, которая приписывается здесь, к лесу, не связывает его с последующей эпохой, когда физиология начала появляться как предмет особого интереса — скорее, она показывает что Фалис все еще находился под влиянием более примитивной стадии, когда вся природа также воспринималась наполненной жизнью. Мы видели, как в мифических космогониях Ближнего Востока представление о том, что все является водой, было тесно и непосредственно связано с наблюдаемыми свойствами воды как подательницы жизни. Фалис, возможно, был хорошо знаком с египетскими идеями. И в высшей степени вероятно, что эти древние представления все еще неосознанно влияли на него и направляли его мысли в определенном направлении, даже если на сознательном уровне он намеренно порвал с мифологией и искал рациональные объяснения. Кроме того, ход мысли, который здесь приписывает Фалису Аристотель, хорошо согласуется с немногими другими высказываниями об общей природе вещей которые традиция связывает с именем милецкого философа. 8. Самоизменение и жизнь Прежде чем обратиться к этой теме, мы можем еще немного порассуждать об общих причинах, которые, вероятно, побудили фалиса избрать в качестве арчеводу. Эти причины не нужно далеко искать. Прежде всего, вода, как говорит Аристотель, казалась Фалесу основой жизни. Здесь мы подходим к свойству, одинаково характерному для всех троих милицев. Более развитому и в высшей степени аналитическому уму Аристотеля идея начала, или причины, Архб, или Ямов, представлялась, как и нам, непростой, а многосложный, для полного понимания некоего явления необходимо разложить последнее на его различные составляющие. Недостаточно было и назвать материальное начало из которого создан мир. Почему этот материальный субстрат, если, как утверждали милецкие философы, он только один, проявляется в столь многих разнообразных формах? Какова причина его превращения в многообразие явлений? Почему мир не мертв, не статичен? Помимо единой материальной субстанции необходимо также найти силу, которая порождает движение изменения внутри этой субстанции явно критикуя тех же самых милицев, Аристотель пишет: Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает собственную перемену. Например, не дерево и не медь причина изменения самих себя. И не дерево делает кровать, и не медь, статую, а нечто другое есть причина изменения. А искать эту причину значит искать Некое иное начало, а именно, как мы бы сказали, то, откуда начало движения. Когда Аристотель представляет собственную жесткую четырехчастную схему причинности и пытается втиснуть в нее теории своих ранних предшественников, можно в самом деле предположить, что его критика сама уязвима для критики. Ведь сбит нам немного подумать о новаторском характере милицев и неразвитости философской мысли в их эпоху, как мы придем к иному выводу, то, что Аристотель отбрасывает как нелепость, что сам лежащий в основе субстрат производит перемену в себе, на самом деле более или менее соответствует взглядам милицов. В этой вводной книге «Метафизики» Аристотель отмечает, что никто из философов-мунистов не объявляет первичной субстанцией Землю, хотя у каждого из других элементов имеются свои сторонники, для Аристотеля это значит мало. Тем не менее это, возможно, немаловажно. В более развитой концепции Аристотеля то, что он называл четырьмя телесными элементами, или простыми телами, было целиком материей. Все оставалось бы инертным, если бы не было некой движущей причины, которая воздействует на них. Но, если мы хотим понять философов XVI века, то должны выбросить из головы атомистическую концепцию мертвой материи, пребывающей в механическом движении, и картизианский дуализм материи и духа. Для них не существовало мертвой, инертной материи, и потому они не видели никакой логической необходимости разделять свое первоначало на материальные движущие элементы, принимая воду, воздух или огонь как единственный источник бытия. Они исходили в том числе и с присущей им подвижности. Вода дает жизнь, а море демонстрирует внешне беспричинное волнение. Воздух носится здесь и там в форме ветра, огонь увеличивается, и колыхается, и питается другими субстанциями. Для Гераклита огонь становится буквально жизнью мира. Странно говорить о людях, которые рассуждали подобным образом, что они интересовались физиологией. Скорее, ход их рассуждений показывает, что они находились еще только на пороге рационального мышления. Они были ближе, чем мы или Аристотель, к анимизму и до научного и детского сознания. Земля не соответствовала их представлениям об арче, так как им было необходимо нечто, что было бы не только материалом изменения, но и его потенциальным источником. Для этих ранних мыслителей тот или иной элемент мог существовать, потому что был одушевлен. Аристотель достиг той стадии мышления, когда называть воду или воздух живой, божественной силой было больше невозможно, но еще недостаточно продвинулся, чтобы увидеть своих предшественников в правильной исторической перспективе и сделать поправку на состояние их ума, состояние ума эпохи когда люди не помышляли ни о каком развлечении духа или жизни и материи, одушевленного и неодушевленного. По этой причине термин «гелозысты», которым обычно обозначают милицев, критиковали как вводящие в заблуждение, на том основании, что он подразумевает теории, которые прямо отрицают раздельное существование материи и духа. Нам нет нужды соглашаться с этим возражением против самого термина, который, как представляется, скорее, отражает истину, а именно состояние умы людей, у которых все еще нет ясного представления различия между материей и духом. Термин, который здесь важно избегать любой ценой, — это материалисты, поскольку в наше время это слово употребляется в отношении тех, кто сознательно отказывает духовному началу в каком-либо месте среди первопринципов, Материалистами называют всех тех, кто, полностью осознавая различия, проведенные между материальным и нематериальным, готов отстаивать тезис о том, что в действительности нет ничего, что не имело бы своих истоков материальных явлениях. Полагать, что философы шестого века могли мыслить подобным образом — серьезный анахронизм. Вместе с тем, г. Гамперц заходит слишком далеко. Когда отвергает термин «гелазоизм» на основании того, что ранние греческие мыслители принимали определенные вещи просто потому, что они таковые не нуждались в объяснении. Греческие ученые, утверждает он, больше не верили, что ветер дует по велению богов, но они также не считали ветер живым существом один. Надеюсь, мне удастся показать, что есть свидетельство противоположного. Возвратимся к Фалису. Мы уже видели, что существуют некоторые общие соображения, придающие вероятность тому, что причины, по которым Фалис избрал в качестве арчеводу, близки причинам, выведенным Аристотелем. Эта гипотеза также согласуется с некоторыми другими утверждениями, приписываемыми к лесу. Во-первых, в трактате о душе Аристотель говорит, что Фалис. Как представляется, отождествлял душу, или жизнь, псычи, с причиной движения. Аристотель пишет, по-видимому, и Фалис, потому, что о нем рассказывают, считал душу способной приводить в движение. Ибо утверждал, что магнит имеет душу, так как движет железо. Мы тем более склонны доверять Аристотелю, что считать первичной сущностной чертой псычь ее движущую силу. Это, фактически, общегреческая идея. Во-вторых, Аристотель также говорит, что Фалис считал все вещи полными богов, и самостоятельно связывает это, добавляя выражение «быть может, с представлением других философов, что душа разлета во всем». Платон в законах употребляет то же самое выражение «все полно богов», не связывая его ни с кем конкретно, а поздняя компиляция Диогена Лаэртского приписывает Гераклиту утверждение, что все полно духов и душ. Отсюда некоторые полагают, что эти слова принадлежат к числу тех крылатых выражений, которые обычно приписывают каждому, кто получил известность как мудрец. Мы можем заключить, во-первых, что Платон во всяком случае еще никому не приписывает это высказывание что Аристотель для нас более надежный источник, чем Диоген, чье утверждение несомненно, основана на хорошо известной истории о Гераклите, рассказанной самим Аристотелем. Согласно ей, некие гости, увидев, что Гераклит греется у не решались войти в дом, а он сказал, чтобы они не боялись. Ибо и здесь есть боги. Даже если этот рассказ соответствует действительности, трудно понять, какой философский смысл в него вкладывался. Во-вторых, нет ни малейшего повода утверждать, что, заявляя, что все полно богов, Фалис говорил нечто новое и оригинальное. Эти слова легко истолковать как пережиток неискоренимого анимизма греков, который делает более вероятным, что и Фалис должен был разделять подобное воззрение. Изучение милецких мыслителей показывает тесную связь между некоторыми их представлениями и общим интеллектуальным климатом того времени. Различие, причем, решающее, заключается в подходе милицев к этим представлениям, в их критическом духе и решимости и включить их в рациональную и единообразную систему. Даже скудная традиция о Фалисе позволяет нам увидеть кое-что из этого, то, что Фалис не видел различия между одушевленным и неодушевленным, подчеркивал Диоген, опираясь на авторитет Аристотеля Египпия, Аристотель Египпий, утверждают, что он приписывал душу даже неодушевленным предметом, ссылаясь на магниты на янтарь-1. Если этот и другие пассажи указывают, как предполагалось выше, на бессознательный пережиток мифологического мышления, то они также показывают, Насколько полный сознательный ум фалиса преодолел такую стадию? Довод Фалес обладал свойством научности, и милецкий философ пытался основать его на наблюдении за поразительным и необъяснимым явлением магнетизма. Магниты и интарь, хотя они принадлежат ни к животному, ни к растительному царствам, проявляют психическую способность, как это представлялось грекам, вызывать движение. Феофраст как мы можем судить поэтию, приведя биологические доводы, предложенные также Аристотелем, что семя животных влажно и что растения питаются влагой, добавляет. Третий аргумент, что сам огонь солнца звезд и звезды весь космос питается испарениями воды. Влага, как отмечает гидель, была для греков питательным элементом. В полном смысле слова, так как огонь, движущий элемент который питается влагой в форме пара, и потому феофраст относит слова Аристотеля «само тепло порождается влагой и поддерживается ее ко всему процессу испарения, посредством которого производится и питается космический огонь». Феномен втягивания Солнцем воды в себя с древнейших времен производил глубокое впечатление на греческих мыслителей, и на основе аналогии, которая для них была больше, чем аналогий. Они объясняли фундаментальные процессы и в микрокосме, и в макрокосме, как мы все яснее будем видеть в дальнейшем. Непосредственное соседство этих трех причин в доксографии естественно естественное использование одного и того же слова «питается» в отношении живых организмов и небесных светил еще раз показывает ошибочность попыток разделить физиологические и метеорологические соображения в этом контексте. Сознание тех, для кого вся Вселенная представляется живым организмом. Они едины. Вернее, понятия физиологическое и метеорологическое еще не имеет смысла. До сих пор, насколько можно восстановить мысли Фалиса на основе наших скудных источников? Он в первую очередь утверждал, что мир представляет собой единую субстанцию, чтобы быть Арчимира. Эта субстанция должна содержать в себе причину движения и изменения. Это, конечно, не нужно было доказывать, такова была посылка, а для греков это означало, что указанная субстанция должна обладать природой Псычи, быть наполненной жизнью или душой. Этому условию, считал Фалис, более всего удовлетворяет вода или, в более общем смысле, элемент влажности, То выпав, включая, конечно, такие субстанции, как кровь и сок растений. Такой, соответственно, была арча, и в таком качестве она была одновременно живой и вечной. Здесь греческий ум делает еще один шаг вперед. Спросите любого грека, что, если вообще что-нибудь из известного ему по опыту является вечно живущим? На его собственном языке это нотари, и у него будет только один ответ. Тос, или Татейон, вечная жизнь, признак божественного, и ничего иного. Поэтому Фалес, отвергая антропоморфные божества народной религии, мог сохранить ее язык в той мере, чтобы утверждать, что в особом смысле мир полон богов. Это можно сравнить с предполагаемым использованием слова божественной анаксимандром. Фалис привлекает наше внимание прежде всего не своим выбором воды в качестве арчи. Как живо высказался по этому поводу историк науки, если бы Фалис утверждал, что причина патоки — это единственный элемент, его все равно по праву почитали бы как отца в спекулятивной науки. Фалис решил, что, если в основании всей природы находится что-то одно, то это должна быть вода. Именно эта гипотеза, вопрос, который он задал, о обессмертили его имя в истории науки. Фалис признает, что другие, подобно Гесиоду, высказывали приблизительно ту же идею, но, ссылаясь на богов и духов, наделенных необычными силами, они снимали вопрос, потому что их существование нельзя не доказать, не опровергнуть средствами, с помощью которых мы познаем мир природы, Иными словами, именно Фалис первым попытался объяснить разнообразие природы и видоизменениями некоего принципа в самой природе. Учитывая важность понимания интеллектуального климата, в котором возникла ионийская философия, мифологические предшественники Фалиса заслуживают несколько большего внимания. Было бы преувеличением сказать, что они предвосхитили идею Фалиса. Но они сделали привычную концепцию космогонии, которая должна была расчистить путь для него. Общей чертой рамния греческих космогонических представлений, которая объединяло их с Ближневосточными и всеми остальными, было утверждение, что вначале все было перемешано в некую недифференцированную массу один начальным актом в сотворении мира. Происходило ли оно по велению Творца или другими способами, было разделение. Отделение элементов друг от друга, как гласит еврейский миф, и отделил Бог свет от тьмы, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью и т. Д. Диодор в начале своей всеобщей истории приводит греческое описание Возникновение мира, которое, как представляется, восходит к сочинению начала V века нашей эры, здесь говорится, что вначале небеса и земля имели единую форму, потому что их природа была смешана. Позже эти тела разделились, и мир получил то устройство, которое мы наблюдаем сейчас. Диодор подкрепляет это цитатой из Еврипида, который, как он отмечает, всерьез интересовался физическими теориями своего времени. Однако Еврипид относит эту идею к легендарному прошлому, и Существуют также иные указания, что она предшествует эпохе философских изысканий. В пьесе мудрая Милани по Еврепит вкладывает в усты Милани по такие слова, от матери я эту мысль усвоила, единым целым были небеса с землей, когда же друг от друга отделились. родили все и к свету вывели деревья, птиц, зверей, что море им кормятся, и смертных род, чтобы увидеть мифологию стоящую за этим, нам нужно всего лишь обратить взгляд на Гесиода. В Теогонии он рассказывает примитивную историю о том, как Уран и Гея, воспринимаемые как антропоморфные существа, лежали, стиснув друг друга в объятиях, пока их насильно не разлучил Кронос. Кроме того, орфические, то есть приписываемые греками Орфею, Теогонии говорят, что мир возник в форме яйца, когда оно разбилось, появился Рос, дух порождения, а из двух половинок яйца верхняя стала небесами, а нижняя — землей. Существуют различные версии этой традиции один, но все они, как представляется, учат, конечно, в мифологической форме, основополагающей доктрине, которую Диоген Лаэртский приписывает Мусею, ученику Орфея что все вещи возникают из одного и в одну уничтожаются. Знакомство с этой дофилософской концепцией вполне могло повлиять на фалисы его преемников, подтолкнув их в сторону манизма. Представить, что дело обстояло по-иному, почти невозможно, но это не умаляет их достижений. В этих мифологических описаниях эволюция космоса представлена в сексуальных терминах. Вселенная развивается через последовательное соитие и рождение пар божеств, которых представляли в человеческом образе, и насколько эти истории близки к самым примитивным представлениям. Легко увидеть по описанию Гесиода о скоплении Урана и его сыном Краносом и рождения Афродиты, согласившись, что эти мифы подготовили почву для милицев. Тем более важно осознать, что последние полностью отказались от мифологической модели с индивидуальными посредниками и, как говорит Уайтмен, попытались объяснить многообразие природы исключительно в терминах самой природы, некой природной субстанции. Современные историки говорят о достижениях Фалиса в двух совершенно разных аспектах. Утверждается, с одной стороны, что он удивительным образом предвосхитил современное научное мышление. А с другой стороны, что все сделанное им сводится к прозрачной рационализации мифа, на самом деле неприходящее обаяние милицов заключено в том, что их идея образует мост между двумя мирами — мифа и разума, поиск единство во Вселенной, лежащего за всем многообразием ее проявлений, вечен и повсеместен. Это религиозная и эстетическая, философская и научная потребность, и она проявляется во все периоды истории. Мы видели ее в религиозной поэзии до философской эпохи и встретимся с ней в ее самой крайней форме через сотню лет после фалис Парменида. В наши дни мы видим, что философ отмечает эстетическую привлекательность единства, а логика описывает его как вещь, которая только и способна удовлетворить желание объяснить мир. Обратившись к физикам, мы обнаружим что один из них пишет о стремлении физики обрести единый взгляд на мир. Мы не принимаем явления в их многоцветной полноте, но желаем объяснить их, то есть желаем свести один факт к другому. Если существует время и место, про которые мы можем сказать, что там и тогда этот поиск единства вышел из своей мифологической стадии и вошел в научную, то это будет милет 6 шестой век до нашей эры философии предстоял долгий путь. Она родилась столь недавно, что едва могла устоять на собственных ногах, и ей приходилось постоянно оглядываться на свою мать и даже хвататься за ее руку, но она родилась, потому что кто-то искал желанного единства в природной субстанции и удалил богов с космогонической сцены. Далее в процитированном пассаже фон Вайтсзекер говорит, что в процессе сведения Воедино разнообразие явлений, ученые находят, что ему приходится объяснять воспринимаемые органами чувств с помощью невоспринимаемого, и независимо от того, можно ли ставить этот дальнейший шаг в заслугу в лесу, мы определенно увидим, что он был сделан его другом и преемником Анаксимандром. Дополнительные замечания. вода и жизнь. Существует сомнения. Нужно ли привлекать внимание к параллелям между взглядами этих ранних мыслителей и научными воззрениями более позднего времени, ведь так легко преувеличить сходство и способствовать неправильным выводам. Вполне вероятно, что милиция, если судить по их методам и результатам в других областях истории, были тонкими наблюдателями и даже могли обладать зачаточным пониманием пользы эксперимента. Но, когда речь заходит об устройстве Вселенной, было бы весьма нелепо сравнивать их вдохновенные догадки с выводами современной экспериментальной науки. Другой основой для возможных неправильных выводов может послужить сравнение древней и современной атомистических теорий. Тем не менее восхищение, которое большинство людей испытывает при виде того, как подобные Идеи вновь и вновь появляются на весьма отдаленно связанных между собой этапах человеческой истории. Естественно и оправдано, если ум человека вообще является предметом интереса, и, должным образом отделив его от основных наших рассуждений, мы можем, вероятно, позволить себе немного увлечься этим чувством последователем Фалеса в выборе воды в качестве. Одной основополагающей субстанции был Вангельмонт который на рубеже 16 минус 17 говиков служил примером похожей переходной стадии между совереми и рационализмом. С одной стороны, он сохранил веру в алхимию и приверженность Парацельсу, а с другой, достиг выдающихся научных результатов, которые принесли ему славу отца современной химии, возвращаясь, в 20-е столетие. Особый интерес представляет следующий пассаж из работы покойного сэра Чауза Шерингтона в виду того, что выбор Фалиса, возможно, был определен предполагаемой связью воды и жизни. Вода — основная пища жизни. Она делает жизнь возможной. Она была частью замысла, с помощью которого наша планета породила жизнь. Каждая яйцеклетка — по преимуществу вода, и вода же ее первое место. Обитание. Вода служит ее бесчисленным целям, механической опорой и основой для ее мембранных оболочек, когда они образуются и принимают определенную форму. Эмбрион на ранних стадиях — это в значительной степени мембрана. Здесь частичка плоти быстро растет, потому что быстро развиваются ее клетки. Она раздувается и опускается, чтобы сделать то или это или просто найти место для себя. В каком-то другом центре особой активности эта мембрана будет утолщаться вместе с тем, в некоторых местах она будет становиться тоньше, и образуется дыра. Именно так рот, который вначале не ведет никуда, некоторое время спустя приводит в желудок. И главным средством осуществления всего этого служит вода. Уайтмен резюмирует идею фалеса следующим образом — фалес имел дело с вещами как они есть, а не с такими, которые скрупулезно отсортированы и очищены химиками. Поэтому его утверждение, хотя и не полностью истинное, было, в своем подлинном значении, очень далеко от того, чтобы считаться вздором. Большая часть земной поверхности покрыта водой, вода пропитывает каждую область нашей атмосферы, жизнь, как мы ее знаем, невозможно без воды, вода была ближе всего к мечте алхимиков об универсальном растворителе. Вода исчезает, развеянная ветром, и вновь появляется проливый с облаков в виде дождя. Лед превращается в воду, равно как снег, который падает с небес, и целая страна, окруженная безжизненной пустыней, плодородна, богата и густо населена потому, что через нее каждый год прокатываются огромные массы воды.